Всем привет, на связи мистер офицер, мы продолжаем играть в игру Shadow for Шайдахорзом Райдер и в прошлый раз мы встретились с Сонуратус с ее сыном и выдвинулись вот в эту пещерку за ларцом из щель, ну а также в деревне который проживает Анурата, мы встретились с доктором Домингисом, который был, как бы, косил подместного. и оказалось, что действительно он родился здесь, и потом вернулся уже с мечом сюда. Так что он саботирует еще людей, причем у него много уже этих людей, группа такая большевастая, и все его почитают. Но ну, а нам предстоит найти сегодня или в ближайшее время сундук, и не дать ему ничего плохого сделать. У нас... Ничего с грибами все хорошо и сейчас мы угу. укрепленный нож нам предлагают которого у нас нету давайте посмотрим может все таки все таки есть рукоять страха ледоруб нож самодельный жаль конечно что нету но что ж я думаю мы куда-то да сможем прибежать так если честно прошло приличное количество сюда. времени сюда я не знаю куда идти так что все да не дадут нам почитать так ну давайте сюда так сюда тепать так я вижу то что можно взять тут и исследовать так давайте почитаем восстание у нурата здесь изображена у возглавляющая группа мятежников на фоне почти полного солнечного затмения о как нифига себе Ладно, идем сюда. Пробираемся сквозь эту... Ну и вонь. Вот про это место... Арматуру. И так, если это Сыну Нурату, тайный город из... Черевозмея. Ладно. Угу. Да, клетки это, конечно... Ужасть. Вопрос следующий. Как туда без потерь? Потому что смотрите, что у нас тут. Это жесть. И вот как он умудрился так приупасть непонятно. Давайте аккуратненько пойдем. Спокойно, Лара, без нервов. Просто шикарно. Держимся. Так, тут мы сможем подняться, нет? Походу нет. Так, если мы... А что, он не хочет прыгать? И... И так не хочет прыгать. Интересно. И так не хочет. А нет, смотрите, все-таки пошла сюда. Окей. Да, елки, вы запарили. Меня сейчас тошнит. Еще. Так, мы в каком-то месте. Блин, может его как-то можно сбросить, а? Я бы хотел, чтобы он упал. Так, мы можем подняться на ту жердь. Если ее можно так назвать. А здесь мы, собственно, ничего не можем сделать. Ну что ж, ладно. Идем сюда. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. А, музыка нам говорят тут какая-то нагнетающая. Так, держимся. Нам предлагают спуститься по веревке. Ну походу да, другого тут выхода нету. И, собственно, мы сейчас будем это делать. Давайте. Пускаем свою веревку. Эм. Подожди, подожди, разбегалась ты. Вопрос, это что за место? мы это сделали так ну да то место это откуда мы пришли здесь мы не сможем никак хочу сердце так лезем да ты нифига себе так держимся я не знаю, куда прыгать. Куда-то надо, видать, прыгать. О, вон она ч, Понял. Так, туда мы можем разбежаться, прыгнуть. Видите, черепушки тут какие-то. Ладно. Небольшой разбег, и... Мы здесь. Так. Так, не спеши. Согласен. Тут, ух ты ж, я черепушки. Ну идем туда вперед. Потому что в другое место мне никуда не дает идти. Так, зацепиться за уступ. Ух, еще по башке пролетела камнями. Так. Держимся. Блин, это конечно капец. Я бы, знаете, что сделал. Эх, уже нету такого вида потрясного, да? Ну ладно. Картинку можно было сделать прикольную здесь. Ух, совсем больные что ли так ну что мы лезем вверх другого пути нету так давай ларка вперед и так здесь мы перемещаемся сюда прыжочек держимся держимся я сказал еще держимся. Так, ну и тут вверх, а вниз, все, да? Ну потрясающе, что могу сказать. Так, ты же можешь веревочку пустить? Ой! Блеск. Вообще шикарно. Здесь вот был парень, которого сбросили вниз. И теперь мы здесь. Так, давайте а, вооружиться нам не дают, понятно? Я все понял. Так, какая-то тут красивая дверь, которую нам никто не откроет. Жучара. Оп. Спасибо за яд. давайте здесь пробирать выбора у меня нет походу они также проходят или как А, могли через ту дверь пройти через которую мы не смогли и пипец конечно пипец, просто все раздоблены ой нас тут встречать сейчас будут аккуратно Прости, но я тебя тоже, пожалуй, в жертву принесу. Как-то не Ты всех приносишь, а тебя никто. Так, ну что мы еще можем здесь найти? Ой, блин. Рондес, конечно. Блин, это ужас. Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да, ну да. Есть такое. Опять у нас жучок. Ого. Паучок даже, я так скажу. Ах ты, гад. Вот и все. Поиграли мы немножко. Неужели тут ничего нету? Ну, купец. Я думал, тут какая-нибудь вкуснятина будет. А нет. Давайте разбивать эту стенку. Сюда. Но еще вы. Не сюда. Запах все усиливается. Тайный город, найдите серебряный. Понятно, что то же самое. Черево-змея. Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучу Тату. Тату? Да, ты видел эту Унурату? На ней цапли изотмения. Возможно, это как-то связано с Серебряным Лорцом. Сомневаюсь. Хм, царица Унурату. Урату, законный вождь Пайтити. После голода, во время которого город едва не вымер, секта Кукулькана отстранила ее семью от власти. Ее муж Сайри погиб, пытаясь добыть еду за пределами Пайтити. Амару, или доктор Домингес, брат Сайри, чувствовал свою вину и взял управление города в свои руки. Благодаря поддержке Тринити, ему удалось помочь людям пойти и выжить. Амару спас город, но теперь, когда его нет, секта правит городом с помощью страха и жестокости. Унурату и мятежники, которые ее поддерживают, хотят освободить город от секты Кукулькана и вернуть трон законным правителям. Унурату с самого детства верит, что именно ее семья должна завершить обряд серебряного ларца Ишчель и возродить солнце. Ну и она молодец, конечно же. Так. Вот такая вот царица Унурату. Ну а про Мару нам опять все то же самое повторили, по сути. Что мы уже и знаем. А сейчас у нас будет, походу, прыжочки. Нам нужна скорость, разгон и прыжок. Так, тут вопрос. Давайте вот так вот сделаем. Будем качаться. И да. Другого выхода нет. Ну ладно. Пройдите испытание змеи. Так, у нас испытание, значит, и... Нужно как-то разрушить преграду. А, спасибо тебе. Все как бы логично. Так, вот эту хрень мы можем управлять. Что произойдет? Произойдет ничего. Угу. У нас есть ящик с инструментами. зачем рычаг позволит здесь? наполнить водоем. Успокойся ты, кто тут, тут... Пособирай всякую штуку. Рычаг позволит наполнить водоем. Так. А здесь у меня, значит, кровь плещет. И мы можем заюзать вот эту хренюшку. Так. И здесь у нас, вот смотрите, что мы можем исследование произвести. Какой-то тут дедуля нарисован. Одинокий умиротворенный человек. Похоже, он чего-то ждет. Вот такой вот человечек. Так. Рычаг позволит наполнить водоем. Это все понятно. У нас, смотрите, тут, тут еще есть потрясная штука. Так, Рычаг тут... позволит наполнить водоем. Тут мы ничего не можем сделать. Так, ну что? Раз мы эту штуку сжечь не можем, то нам придется каким-то образом вот эту хрень сделать. Так. Тут нефть. И может эту лужу можно поджечь? Так. Это даже нефть казалось. Идеально. Что это мы так? Огня испугались. О, и фонарик свободна. зажегся. Вовремя. Так, тут у нас совсем темень, да, пошла? А пофиг, да, тебе? На огонь. То есть, далека ты боишься, а вблизи пофиг. Так, ладно. Здесь нам нужно... Прыгнуть. Держимся. И потихонечку спускаемся вниз. Это что за кровопускание? Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Так, успокоиться тебе нужно. Давай посмотрим, что ты можешь здесь сделать. Что ты открываешь? И здесь происходит ничего. Хм. Так, ну здесь такая же, по сути, время должна происходить. Здесь вот напор у нас закрыт. Его как-то нужно открыть. Надо соединить эти две колонны. Спасибо тебе, гуру. Так, вот этот механизм мы тут можем пощелкать потрогать у нас есть вот эта рукояточка давайте попробуем так допустим мы это зажжем ой а что это нам так поплохело Огонь, что. Черт, потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Так, каналы. Надо соединить эти две колонны. Ну, наверное. чтобы это сделать.. А вопрос теперь другой. Зачем нам эта крутилка? А, вон она, зачем, да? Так. Обождите. Нам нужно, чтобы туда палилось, да? Тут три канальца. допустим так побегут значит отсюда сюда и куда-то туда да а зачем туда явно незачем нам нужно наверное туда получается так окей Теперь нам нужно сделать, чтобы туда бежала. Давайте вращать. А, это все, да? Ну давай по-другому ставить. Так, если мы так поставим... Стой, стой, стой, стой, стой. То все куда-то будет сливаться в ту дырень. Так. Есть еще вариант. Ты, ты, я думаю. Так, если мы пустим сюда, то мы спокойно сможем все это залить сюда, да? Так, вот он побежит сюда. Угу. Ну-ка давайте тут пока отрежем. Потому что здесь у нас неверно, что ли, стоит. Потому что прилет сюда. И все. Так. Ну давайте проверим нашу теорию. Простую. Сразу жом буль-буль, и тут бесполезнятельно. Так, а нам нужно куда это все деть? Надо соединить эти две колонны а надо чтобы все это пробежало и сюда выбежало ага. все я понял так давайте неподъемно Че... нужен Че крутящий ты... момент что ты творишь так пробуем блин дальше надо смотреть сюда пойдет и нужно чтобы чтобы мы забрали там что-то не пойму что за не понимаю прикол. Так. А. А Ха. Ахаха. То есть так она будет никуда, да, уходить? Интересно. То есть, по сути, там нам хотят сказать, что нужно сделать как-то вот так, да? И это якобы... О, побежит сюда, побежит сюда, здесь... Давай, до свидания, скажет, да? Интересно. Нам надо крутить, вертеть. Так вот я попробую сейчас вот так остановить. А, видите, она не хочет останавливаться. Интересно. за странная хрень, а? Очень и очень странная хрень. Так, ладно. Допустим, мы тут э, все сделали как надо, да? К примеру. Давайте тогда тут теперь выставим так, чтобы у нас все это дело как надо побежала Примеру у нас. Бежит по этой и получается оно должно сюда как-то зайти. К примеру, оно зашло сюда. Ну, например, да. А, то есть она сама решает как остановиться ну шикарно хорошо она пойдет сюда и здесь и здесь все хана так мы вернулись к тому что было так куда ты идешь давай еще вперед Вот такой вариант у нас есть. Давайте смотреть, что тогда будет. Тогда она бежит сюда, стекает сюда. Сюда, сюда, сюда, сюда. И все. Печаль беда. Вопрос, как тут нужно поставить? Поставить нужно. Чтобы соединение было вот сюда. Потому что сейчас будет в никуда это все лезть. Так. Ну что, мотаем на ус. тык Смотрим. Итак, теперь у нас она падает сюда, выпадает вы вот сюда. Или она вы вот сюда выпадает. Но в любом случае, если здесь выпадает, то туда она не припадает. Крутим еще. Так, смотрим, как теперь. Дурацкий, да? Ну да. сюда она зальется, то откуда вылез? вот это вопрос мне больше интересен так давай еще раз крутанем. и посмотрим так по центру и как раз туда отлично давайте резать Теперь нам нужно здесь на центр выправить. А на центр, на центр у нас будет вести. Давайте смотреть, что будет на центр вести. Так, явно не на центр. стой ты стой ты такая простая загадка и так ну и типа отсюда она выльется и польется в никуда да так вращаем еще давай давай давай давай, ларка все вот он у нас центр все готово пойдемте поливать все это дело так тянем потянем огоньку а не найдется смотрим наша тактика наша тактика сработала а теперь так. искать лорец. ну что будем искать ларец да но наверное уже в следующий раз с вами Ой-ой-ой, неужели это так дым на нас влияет, да? Давайте подождем, и уже в следующий раз отсюда начнем вот врываться в ту дверь. Надеюсь, вам понравился сегодняшний вот такой вот кроссвордик, и вам было очень-очень приятно со мной и интересно. С вами был офицер. всем огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и оставляйте комментарии. Всем пока и до новых встреч!